На самом деле я люблю ходить по лесу, собирать грибы. Что, Дэнчик, подымайся. Горка, конечно, крутая. Я кое-как забрался. Сейчас вот Дэнни смучится. Я ему хотел помочь. Он что-то нервничает. Говорит, нет, я сам. Это все опята, Смотри, сколько их. У -у -у, вот эти большие, хорошие. Собрались уходить, только отошли и вот нарвались на такую вот поляну. Вот посмотрите. Все усыпано. Всем снова здравствуйте, друзья. Догадайтесь, где мы находимся. А мы находимся в лесу. Приехали в лес, пойдем за грибами. В Германии все стало дорого, поэтому детей-то надо как-то кормить. Вот, идем грибы собирать. Типа что-то солонца, ну или как он называется, не знаю. Знаю, что в тайге вот такие вот ставят, на деревьях делают такую засаду. Снизу соль, туда зверь приходит, соль по покушать, полезать, и оттуда потом стреляют. Вот только в лес зашли и сразу нарвались на опята. Вот такие вот красавцы. Сюда берем ножик, режем. Давай. Пись прям хороший. Сколько уже с одного пенька. Кстати, Денис у нас первый раз собирает грибы. А ты второй раз? Не, я же России очень много собирал. Здесь, знаю... здесь в Германии второй раз, да? Не, я знаю, как я знаю, ты два раза для меня, как я знаю, чтобы собирал. Один раз я не пошел, что сапогов не было. Ты, ты что-то спел... кричал, моя, моя полянка, сам А собираешь. сам не Я но... Да он... ты встал, чтобы сдалека, с высока посмотреть, где грибы. Где прям хорошо, что ты прям. Ты ножом а аккуратнее, да? Ты ножом-то аккуратнее. Потому что здесь, допустим, где прям куча, это не так удобно срезать. Ой, что? Волка. Волка нет. Вот, друзья, второй пенек. Тоже с грибами. Вот они, красавцы. Но тут немного. Вот это мы с первого пенька собрали. Вот буквально зашли вот отсюда. Отсюда зашли. Вон тот пенек мы там собирали. И вот сейчас второй. Почему дальше идти? Сейчас вот эти срежем, ну мало-немало, помаленьку ведерка полное будет. Короче, грибы есть. все, режем дальше. То, что я сказал, пошли грибы собирать, чтобы прокормить семью, конечно же, это я пошутил. На самом деле, я люблю ходить по лесу, собирать грибы, здесь, к сожалению, в Германии уже сколько мы живем с 2003 года. Я пошел только второй раз за грибами в лес. Пошел, чтобы Дениску маленечко поднатаскать. Воды хочешь пить? Ну, сейчас попьем. А так в России, когда жили, я очень любил. Даже один вот так вот выходил. Я выезжал, у меня восходик был. На восходике уеду куда-нибудь в лес. И один бродил, бродил. Иногда, когда урожайный такой грибной год... Дома даже недовольны были этим грибам уже, потому что их нужно было перемывать, перечищать, перебирать и так далее. А если я ведрами таскал каждый день там, и дома просто не успевали за мной это все переработать, поэтому были недовольны. А у меня чисто кайф был, потому что я как насобираю, когда грибы идут, это одно удовольствие их собирать. Далеко ходить не надо. Все, ладно, идем дальше собирать грибочки. Вот только в начале там было немного грибов. А сейчас мы вот забрались куда-то непонятно куда. И здесь не видать. О, кстати, вот это похоже, как будто бы тут кабан ходил. Где? Тут кабана я не хотел бы увидеть. реально кто-то копал видимо кабан да да это кабан но следа не видно что-то мне страшно становится с кабаном то я не хотел бы встретиться он вот, все перекопано. а вот даже след след кабана не знаю на камеру видно нет вот, видишь? вот такой маленький а может домой? Кабана на самом деле здесь много в Германии, ну вот в этих за Заурланд. Да, тут даже идешь, вон оно все мягкое. Семейка тут побродила, все перерыхлили, перекопали. Вот след -вот, такой. Кстати, сейчас говорят, что волки прям в город выходят в Германии. Ну и это... От а то это тоже услышал все из новостей, да? Или Нет, откуда ты услышал? Мама сказала. Мама сказала. Здесь. Но мама сказала, что волки выходят в город. Я вообще не стал, что в город. Я Короче, в Германии есть волки, и Денис говорит, надо хотя бы ножик с собой взять. Я говорю, ну, с ножом против волка ничего не сделаешь. Пить хочешь? Ну, ну иди сюда на горку, здесь попьем. Тут, конечно, леса непроходимые. Там, где с собачками не гуляют, там не пройти, не проехать. Все завалено, все в колючках. Вот сейчас нам надо эту горку преодолеть и пойдем поверху. Оно и к лучшему что там, где непроходимые леса, значит, там навряд ли немец нам попадется. А то они... Да как вы это можете собирать, да как вы это можете кушать, вы не боитесь отравиться и так далее. Немцы этого не понимают. А мы русский народ такой, что нам все нужно свежее, самопойманное, самособранное. Ну что, Дэнчик, поднимайся. Горка, конечно, крутая. Я кое-как забрался. Сейчас вот Деннис мучится. Я ему хотел помочь, он что-то нервничает. Говорит, нет, ты я ты сам. Держишь, я Спускаться как? На, На жопу сел и поехал. Делов-то. Так, Денис, тут у нас колючки, надо обходить вон там, где мама. Мамуль, давай сюда пойдем. Здесь пойдем. Ты туда не ходи, сюда ходи. Аккуратно, да, из большие шаги не делай. Потихоньку передвигайся. А то это осмелел. Алга. А? Ну и уколил, уколол. Иди сюда. Я посмотрю. Поэтому ты шагай потихоньку, осторожно. Смотри, куда наступаешь. Сынок, ты как корова на льду ей, Богу. Ну что ты там? Сынок, мать пришла. Слушай, тут... Мать пришла, ты зря за эту ерунду держишься. Это как раз и есть колючки за что ты там держишься. Опять. На ровном месте буксуешь, ну, ядрём ты батон, сам, ты чё родной? Ты лежишь, понимаю, что... Смотри какой гриб это... Какой это? А не знаю Поган. Не съедобный это точно? Миспаганка Миспаганка? Миспаганка Миспаганка Миспаганка поганка Кстати, вот здесь сверху может быть белый гриб Вроде бы он ещё в Германии не отошёл Белый гриб я хотел бы найти я не могу тебе объяснить, как он выглядит. Как в мультиках, ты видел? Грибы собирают. Вот он так и выглядит. Субежно, поганка, да? да, у него такая губка из-под низу. Когда он старый, она уже зеленеет. Зеленая губка становится это. Вот сейчас опять спускаться. Но здесь сверху почему-то грибов нету. Кстати, друзья, у нас сегодня 16 октября. Погода прям шепчет. 18 градусов мы сюда ехали, но сейчас еще больше, наверное, уже поднялась. температурка. Тепло, В общем, спотели, как эти, я уже мокрый. Два пенька и все, и больше пока мы не можем ничего хорошего найти. Пока только по гамке. Вышли, мы поднялись в лес, а тут вон одни тропы. Туристы гуляют. Как я уже и сказал, они этого не понимают, когда люди грибы собирают. И поэтому не хочу даже с ними встречаться, чтобы они смотрели мне в гверке потом еще. Говорили, ой-ой-ой-ой, как же вы можете, как же вы можете это собирать? Это же, это же природа, это, это для зверя, чтобы... Зверь мог кушать, а вы это собираете в своих интересах. Как вы только не боитесь отравиться. Вот так вот. Поэтому я их стараюсь избегать, чтобы они меня не видели тут с ведром. На самом деле в Германии можно на человека, по-моему, килограмм или два грибов собирать. Даже нельзя вынести из леса столько, сколько ты хочешь. Конечно, тут никто не проверяет, но... Также эти странники могут издать, как нечего делать. Вот, друзья, нашел такой помятый, уже на него кто-то наступил, белый гриб. Но на самом деле он небольшой, на такой ножке он. На него кто-то, в общем, наступил, раздавили его. Значит, они еще не отошли. Будем теперь белый гриб искать. Тут, правда, все в листве. Вряд ли ты его тут найдешь. Но надо стремиться. Какие-то грибочки нашел. Скорее всего поганки. Не поганки, я пята тоже есть. О, смотри, Денис! Это все опята, смотри, сколько их! У, вот эти большие, хорошие. Вот, о, тут поляну целую нашел. Вах, вах, вах! Вон, смотри, все дерево стряблепило опятками. Все, мамуль, вот это все опята. Так что режем? Не знаю. Так, друзья, вот посмотрите, собрали мы уже больше полсунки с той поляны, собрались уходить, только отошли и вот нарвались на такую вот поляну. Вот посмотрите, все усыпано. Да, вон. Тут вон какие красавцы, абсолютно все засыпано. Вот туда, если дальше смотрю, там тоже все, абсолютно все усыпано. Все, сейчас тогда вот тут вот немного посрезаем и потом отсюда прям сразу к машине пойдем. Что, Данечка, ты со мной или? Или ты устал? Вот с Срежу сразу. Сейчас вот эту пакет, с нее начну. О, какие красавцы! Как раз такие средненькие, как раз как надо. друзишки, вам придется все-таки ножички взять. За дровами, о, за дровами, за грибами приехали, собирать. Сегодня Денис, идем? Смотрите, посмотрите, какая красота. кричит, это мое, мое. Вон, какие красавцы. Там вот дальше все. Грибы, грибы, грибы, грибы. <соценно> <Какой> -то <соценно> тоже. Вот вон спрятались. Это я не с, не с дерева срезаю, а то я их срежу. Это уже магия. Это не волнушки или это пазанки? Пазанки, наверное. Нет, это не волнушки. А он такой есть. Ни себе, ни людям. Почему? Все, давай, бы срезай аккуратно. Никак попал. Все подряд можешь их срезать вот эти. Все? Конечно. Хоть научим тебя выживать, Денис. Голодный год начнется, и не знаешь, как прокормить себя. Мы тебя научим. Че ты, ювелир? Долго будешь? Я вообще-то смотрю, у меня были маленькие ткети. Каких-то вам. Каких с этой стороны помогу. Ой, и вон там дальше посты дерева. Ой, капец. Вон. Ты просто сюда. дорожку вот эту вот идешь. Мы отсюда не выйдем никого. Мало взяли тары. Слушай, вот сюда тоже, если пойдешь. Пойдешь направо. Красавцы. Налево. А я растерялась теперь, не знаю даже куда пойти. Глаза разбегаются. Ну, Леночка сегодня тоже ходила. Интересно, набрала, нет? Повторяют. Почему повторяют? Это мы повторяем. Они У -у -у. уже в лесу были, когда я с ней ну, переписывался. Папа с утра хотел. Папа с утра, мама Да, угавно. я -то с утра хотел. Мама уговорить не мог. Теперь мама за уши не вытащишь отсюда. Это точно. Ой, как засолим. Ой, мне уже слюнки текут. Как засолим домашней. Ой, какая кучка красивая. Смотри, я как курица, блин. Я, я вот здесь буду вот это дерево обрезать. Вах, вах, вах, вах, вах. Что же тут творится? Что же тут творится? Сколько а тут их там? Я да, не знаю ведра? Ну, вот эти вот прям вообще красавцы ювелирно, красиво обрежу. По одному тогда обрезать. О, как Денис у нас это делает. Mm -hmm. Говорит, такие красивые, их надо аккуратно срезать. Красиво. Красиво. красиво да? так, Будем тайком людей пробираться через лес. чтобы нас, да, чтоб нас немцы не, не видели. Почему такого плохого? Ну, видишь, немцы считают, что это природа, ага. это для зверей растет. Кабан! А русские для себя думают? А русские, они везде научились выживать, поэтому они все едят. Все едят. И все знают, что съедобно, что не съедобно. А немцы, если магазины закроются, они с голоду сдохнут. они даже они даже малину вот такую вот ягоду викторию они то что на поле им посадят за деньги приходишь рвешь это не знают это они считают что они считают что это съедобно там не отравятся а ту же малину найдут в лесу они уже ее не возьмут будут бояться отравиться Все, друзья, выбрались этих зарослей. Все белые, какой-то там пухни не пух, непонятно, колючки. Все руки по уколов. Смотрите, кстати, грибы собирал. Какие руки грязные. Ну вот, собрали грибочки. Смотрите, такие вот красавцы, вот такие вот экземплярчики попадались. Красивенькие. Было бы еще куда собирать. Еще бы насобирали. Ну, Но она ни к чему столько много. Сейчас бы это еще. Из леса вывести, чтобы нас немцы не арестовали. скажу куда вы столько набрали. Ну, вот такая вот большая сумочка. Довольно ли так тяжелая она. И легенькая. Вот, допустим, ведерка 5 литровая Все, нам на засолку хватит. Кстати, если кто-то знает хороший рецепт, как солить опята, как их жарят, жарят ли их вообще, обязательно напишите в комментариях. Будет интересно. Конечно, когда вы это видео увидите, эти будут уже грибы засолены либо пожарены. Но все равно на будущее уже потом буду знать, как по другому рецепту можно засолить. Не так, как мы это сделаем. Мы еще сами не знаем, как мы их будем солить или жарить. Будем смотреть в интернете, как их засолить, посолить, пожарить. Все, ребят, сейчас мы удержим путь к машине. Надо еще сейчас выбраться, найти, как пройти, чтобы окольными путями так пройти, мимо немцев, потому что они везде тут ходят, везде тропинки, везде ходят. ну немцы не немцы, я не знаю, кто там гуляет, может быть. также и наши есть, вообще, чтобы нас поменьше видели с таким количеством грибов. Денису мы показали, что можно и в лесу выжить, можно собирать грибов, главное, надо знать, какие грибы, чтобы поганых не нажраться, то потом весело будет в лесу. Все, всем спасибо. Спасибо, что были с нами. Мы поехали домой. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Также ставьте лайки и пишите комментарии. Это очень важно для развития канала. Все, мы полетели. Всем пока. До новых встреч. Чао-чао.